Чаще всего каловый свич накладывается на сигмовидную кишку, сигмостомы. Оперативный доступ. Косую разрез в левой паховой области. Номер 1. В операционную рану выводится петля сигмовидной кишки. Слои передней брюшной стенки в область операционной раны. Кожа с подкожной жировой клетчаткой номер 2. мышечно фасциальный слой номер 3. Паритальная брюшина номер 4. Выведенная петля сигмовидной кишки номер 5. Для изолирования от инфицирования краев операционной раны паритальная брюшина подшивается кожей. Петля сигмовидной кишки сирожно-мышечными швами подшивается поритальной брюшине по периметру раны для изолирования свободной брюшной полости от просвета кишки. Через трое суток после образования спаек между брюшиной кишки и брюшной стенки кишка вскрывается в продольном направлении по одной из мышечных лент. Стенка петли сигмалитной кишки через все слои подшивается к коже по периметру операционной раны. Таким образом, кишечное содержимое при каловом свече движется как наружу, так и естественным путем. Каловый свеч разгружает толстую кишку при нарушении проходимости в нижележащих отделах опухолевого характера. Двуствольный, противоестественный задний проход. Оперативный доступ. Косой разрез в левой паховой области. Номер один. Слои брюшной стенки в области операционной раны. Кожно-подкожный слой номер 2, мышечно-фасциальный слой номер 3, париетальная брюшина номер 4. Паритальную брюшину также подшивает кожи для защиты краев раны от инфицирования. В рану выводится петля семовидные кишки номер 5. По брюжечному краю серозно-мышечными швами приводящая-отводящая часть петли сшиваются на определенном протяжении. За счет дальнейшего их вращения образуется так называемая шпора номер 6. Далее по периметру операционной раны кишка подшивается серозно-мышечными швами к паритальной брюшине для изолирования просвета кишки от свободной брюшной полости. Через трое суток просвет кишки вскрывается в поперечном направлении, благодаря чему сформированная ранее шпора поднимается вверх и препятствует попаданию содержимого из приводящей петли в отводящую. Содержимое идет только наружу. На завершающем этапе край кишки через все слои подшивается к коже, по периметру операционные раны.